Я бы хотел поиграть в минтон или сходить в Кигельбан, Но не могу, мне мешается он, приклеенный к жопе диван. Нет, нет, я не очень не идиот, и не пьяно, не срана не поган. Но полноценно мне жить не дает, приклеенный к жопе диван. Приклеенный к жопе, приклеенный к жопе, приклеенный к жопе диван.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 Приклеенный к жопе, приклеенный к жопе Приклеенный к жопе диван Теперь я не в топе, всю мажу мне портит Приклеенный к жопе диван Все есть на лицу и с облом мечтаешь так не есть план Но постоянно сулит не облом Приклеенный к жопе диван Да вроде привык, даже все норм норвет, когда сильно пьян где тот хирург, что отрежет ножом Приклеенный к жопе диван Приклеенный к жопе, приклеенный к жопе Большой опасатый диван Теперь я не в топе, всю мазу мне портит Приклеенный к жопе диван Все ништяк, хирург молодец Иван ампульсирован Но новые меня беспокоит пиздец Приросший кладони, стакан Приросший кладони, приросший кладони, ладони раненый, пиздатый стакан Теперь на районе сержут словно кони Заедя приросший стакан Налейте на сдачу вино или чачу Приросший кладони стакан Психологи плачут все хуячу, такой вот я, братцы, и